В ГИСКОИ необходимо поставить галочку в соответствующий чекбокс. В каких случаях заполняется поле «Причины отклонения от ожидаемых результатов» подраздела 6.5 «Сведения о заключенных государственных контрактах объекта учета»? Поле «Причины отклонения от ожидаемых результатов» заполняется при наличии отклонений, ожидаемых по итогам реализации государственного контракта, количественных и качественных результатов от предусмотренных утвержденными планами по информатизации в части поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг, необходимых для создания, развития, модернизации или эксплуатации объектов учета. В случае отсутствия отклонений поле не заполняется. В каком формате необходимо указывать стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, при заполнении сведений в подразделе 6.5, сведения об актах сдачи приемки объекта учета. На территории Российской Федерации все расчеты производятся в российских рублях. При заполнении сведений об актах сдачи приемки, стоимость поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг необходимо указывать в тысячах рублей.